Всем привет! Меня зовут Ярослав Самойлов. Я прилетел в Лондон на тренинг Тони Робинсу «Раскрой свой потенциал». Сегодня у нас апрель 2016 год, и я прилетел из Киева. Я занимаюсь тем, что у меня есть бизнес, я предприниматель, также веду тренинги, и я могу назвать себя фанатом саморазвития. Я считаю, что самый быстрый способ вырасти, преодолеть свой какой-то стеклянный потолок, выйти на новый уровень, это а окружать себя классными людьми и учиться улучшить. Тони, Робин, Тони Робинс, исходя из своих результатов, является самым лучшим тренер, тренером в мире. Я являюсь победителем конкурса, и моя фотография набрала много лайков. Очень приятно, и компания Мид Partners подарила мне новую книгу Тони Робинса про деньги, флешку еще там с ценными тренингами, аудио от Тони, очень благодарен что я здесь сейчас у нас третий день тренинга и самое главное что я получил я не могу назвать себя неуверенным человеком хотя когда я сюда прилетал у меня было ну, некое подавленное состояние некая можно назвать апатия прямо сейчас я нахожусь в состоянии когда я понимаю что я все могу и что я реально занижаю свои возможности и э, самым главным осознанием на данный момент для меня это то, что э, вот я прописал себе, я поставил для себя еще большие цели. И прямо сейчас я нахожусь в том состоянии, когда я на 100% уверен, что я точно этого достигну. И ну, я не из тех, кто вот, говорю просто так или на тренинге езжу ради состояния. Если я впадаю в какое-то состояние, то я действительно достигаю поставленных целей. И за это я то не благодарен. И Тони Робинс для меня является вот человеком, на которого хочется быть похожим. И просто слушая его, просто пребывая здесь, я реально становлюсь сильнее, увереннее в себе. И хочется делать больше, хочется быть для людей более ценным. Хочется менять этот мир, делать его лучшим, начиная с себя. За это спасибо Тони Робинс и спасибо компании Mid Partners, которая создала для нас здесь, для русскоязычного, для. Люди СНГ, которые сюда прилетают, создали очень клевые условия, классная организация. Спасибо. Если ты думаешь, если ты смотришь это видео и думаешь, есть ли смысл лететь на Тони Робинса, я скажу так, что если ты хочешь быть лучше, быть успешнее, быть счастливее, то ты точно должен или должна быть здесь. Очень крутая атмосфера, крутое окружение. Буквально на перерыве я познакомился ну, с несколькими девушками, которые, э, скажем так, занимаются в той же сфере, которой я. И есть возможность перенять опыт людей, которые уже э, что-то делали, то того, чего я не делал. Также я здесь видел очень много успешных людей, я, которых я заочно знаю. Это вдохновляет. И процентов работает правило какое твое окружение такое я и я не знаю что здесь происходит но действительно внутри приподнятные ощущения и уже хочется быстрее возвращаться домой и действовать